Я должен признаться, я устал снова и снова снимать одни и те же видео на белом фоне. Мы изменим это. И оживим формат. Я собираюсь прогуляться и рассказать вам о том, что я делаю этим летом, чтобы изменить ситуацию в Real Men Real Style. Пункт первый. Монеты. Вы еще не получили ее? У меня около двухсот лежат тут. И если вы получили одну из этих монет, сообщите об этом в комментариях. Дайте людям понять, что это реально. Я отправляю эти монеты и рукописные письма по всему миру. Благодарю вас всех за то, что вы участвуете в росте Real Man Real Style. Я искренне ценю это. Я хотел бы отправить вам эти письма. Вы можете написать мне письмо. Мой почтовый ящик указан в описании сегодняшнего видео. Если вы пишете мне письмо, я всегда отвечаю и отправляю монету. Если вы оставите комментарий, мы рассмотрим и попытаемся выбрать лучшие из них. Итак, каждую неделю отправляю от 15 до 20 писем. Это не все, ведь есть другие проекты, над которыми я работаю, к примеру, Миссия Аромат. Вы, ребята, знаете, что я увлекался ароматами. Я все еще не специалист в этом, но у меня есть около 300 ароматов в моей коллекции, которые я каждый день тестирую, пытаюсь лучше понять. Определить новые нотки и сочетания. Я работаю с разными лабораториями. Мы объединились и собрали тут большое количество разных ароматов. Это только начало моего проекта ароматов, Миссия аромат, который, если вы еще не слышали, представляет собой целую науку об ароматах. Идея в том, чтобы вы могли попасть в зону с определенными ароматами. Мы называем их честь, мужество и преданность примерно как ценности корпуса морской пехоты. И моя цель – дать вам возможность, к примеру, использовать аромат храбрость и чувствовать себя более смелым, уверенно исполнить обязательства похудеть и заняться спортом и так далее. Если вы посвятили себя триатлону, то вы, вероятно, не можете контролировать многие вещи. Вы едете на Гавайи, где будете соревноваться на высшем уровне, и я сделаю для вас все возможное. Когда вы путешествуете, вы не можете контролировать многие вещи, но вы можете контролировать свой запах и то, как запах является одной из тех невидимых сил, которые раскрывают вас. Большинство ароматов сосредоточены на сексуальной привлекательности. В этом нет ничего плохого, но в жизни мужчины есть нечто большее, чем просто быть сексуальным и привлекательным. Понимаете, жизнь – это дар, который дает себе мужчина. Вера в то, что он был послан на эту планету с определенной целью, и он должен достичь ее. Я собрал эти ароматы с уникальными нотами. Ребята, если это вообще звучит интересно, вам нужно проверить что мы делаем в описании, там есть ссылка. Я говорил об этом в нескольких своих видео, но если вы не слышали об этом проекте, оцените его. Запускаемся 2 сентября, но предводительный запуск будет раньше если вы есть в этом списке перед запуском, вы получите выгодное предложение. Эти ароматы будут доступны по низкой цене. Они будут пахнуть потрясающе. Я доработал все три и могу сказать вам, что они прекрасны. Итак, если вы только вошли, вы обнаружите, что у нас есть аромат, который подходит для всех четырех сезонов. Также есть действительно свежий аромат, который идеально подходит для лета, теплого времени года. У нас также есть более сладкий, по-настоящему приятный древесный аромат, который идеально подходит для зимы. В наборе они подойдут для всего года. Итак, о, о монетах. Я хочу сообщить вам, что я хочу почитать от вас комментарии, как вы провели это лето, что делали, пишите в комментариях. Говоря об изменениях этим летом, вот эта куртка, ребята, вы можете спросить меня, Антонио, где вы делаете все эти куртки? Откуда у вас такие классные замшевые куртки? Проект запустился 15 июня. Как видите, на мне красивый темно-красный замшевый пиджак, он будет выпущен ограниченным тиражом. Ссылка будет внизу в описании. Я занимаюсь этими проектами, потому что хочу, чтобы у вас, ребята, было что-то, что вы можете носить, что сделает вас более уверенным, в основном это куртки. Да, вы знаете, я люблю спортивные куртки, и я говорю о том, как она может сделать вас привлекательнее, но вот в чем дело. Большинство из вас ребята не носят замшу, будь то пиджак или легкая куртка. Опять же, я делаю их совместно с производителем, который занимается этим уже более 10 лет, и они базируются в городе. Гуанахуата, в Мексике, родом откуда и мой отец. Я хочу поделиться другим проектом, над которым я работаю этим летом. Это не имеет ничего общего с бизнесом. Но я думаю, что водители не оставят его без внимания. Итак, у меня был один и тот же грузовик на протяжении 24 лет. Проблема в том, что мой грузовик плохо покрашенный шелушиться, есть ржавчина, а я еще живу на Среднем Западе, это добавляет проблем. Так что для меня такие проекты будут действительно важны. Как вы, друзья, чините свои машины? Дайте мне знать в комментариях. Теперь другие вещи, которые я делаю и от которых получаю удовольствие, я открыл несколько новых каналов. Итак, у нас есть российский канал, который набирает полмиллиона подписчиков. У нас есть испанский канал с 25 тысячами подписчиков. Я не собираюсь кидать ссылки, потому что хочу, чтобы вы нашли их сами. Есть канал об ароматах, почти 1000 подписчиков. Называется Сцентено. Мы делаем короткометражки для YouTube, где я просто делаю обзоры определенных ароматов, которые мне нравятся. Итак, каждый день я вхожу в мир ароматов и трачу на него 30 минут, и я хотел иметь возможность поделиться этими знаниями с людьми, которые хотят иметь возможность различать их. Моя компания по уходу за собой, Вайтамин, в которой я получил долю почти два года назад. Каждый божий день меня это волнует. Мы ищем стратега по бренду, который запачкает руки и будет работать с нами, чтобы действительно оставаться верным бренду. Итак, если это звучит хорошо для вас, или вы знаете кого-то, кто отлично разбирается в дизайне. Не стесняйтесь писать мне. Мои контакты вы можете найти на моем сайте. Если вам действительно нужна работа, мы ищем кого-нибудь. Позвольте мне проверить свои записи. Я говорил о новых каналах, ароматах, замшевой куртке, моем русском канале, в Айтемен, монетах, более глубокой связи. Ребята, вот и все. Я хотел бы услышать от вас в комментариях, что у вас происходит, что вы делали этим летом. Потому что мне, как и вам, все наскучило, и я подумал, что мне нужно изменить формат того, как мы снимаем видео. Надеюсь, вы заметили, что я стараюсь более творчески подходить к темам, которые мы освещаем. Всегда стараюсь хорошо исследовать материалы, чтобы показать только лучшее. Вы знаете, что иногда я делаю ошибки. У меня ужасный французский. Но я знаю, что я увлечен ароматами, увлечен замшевыми куртками. Эти куртки заставят вас почувствовать себя крутым парнем. Все эти проекты, если они кажутся интересными, будут ниже в описании сегодняшнего видео. Вот и все, ребята. Надеюсь, вам понравился формат. Удачи! Увидимся в комментариях.